Друзья, мы продолжаем реальный отзыв. Говорим сегодня о Египте, об отеле Рифуазис Бич. Ну, в общем-то, мы уже о нем не поговорили, разобрали всю информацию, такую как о пляже, об особенностях пляжа, что там есть и песочек, и кораллы, и закрытая бухта, о питании, о инфраструктуре в отеле. Ну, а в гостях у меня сегодня наш менеджер офиса Турбанжур Белой Церкви Татьяна Доценко. Таня, здравствуй еще раз. Здравствуйте. И мы продолжаем. В общем-то, хотелось бы узнать, были ли гуляли где-то за территорией отеля, и едли ли на какие-то экскурсии? За территорией отеля гуляли, угу. часто, кстати, там потому что там, конечно, да? если выйти из отеля, во-первых, выйти из отеля сразу же стоит э, отель с аквапарком, с большим аквапарком, угу. и туда можно ходить просто как в аквапарк. Стоит это... На 35 долларов, по где-то. 45. Ага, может, вот, уже там там. Да, да. Вот, инфляция. но Ну, это как кто захочет, аквапарк. Мы ходили также, вот если пойти по правую сторону, там идут торговые ряды и вот центр Альф Лейла Валейла. Там же проходят вечерние какие-то шоу, шоу-программы. А, можно Также дискотека, тадж махал есть. Была на ней не в этот раз, в прошлом году. Ну конечно, не в этот <с раз. Ну я же должна инспектировать все. Понятно, да. Поэтому там и дискотека, и просто торговые ряды, где можно купить. Кстати, мы там покупали манго не на старом рынке, а вот возле нашего отеля. Там есть все, да. И манго в этом году стоило доллар и восемь. Mm -hmm. это а это килограмм. Б... Для... Mm -hmm. да килограмм большие вот такие mm -hmm. Mm -hmm. но не очень вкусные. Вкусные. да mm -hmm. вот поэтому там можно купить все маски ласты ну вплоть до вот всякие фигурки и такое mm -hmm. также если поехать вот левее взять от отеля ну не знаю кто очень любит гулять тут дойдет до старого рынка а кто не любит можно доехать до старого рынка но за на такси доллара 3 вот мы так словили то мы говорили за 5 долларов в обе стороны. Uh -huh. То есть мы ему позвонили на обратном пути, он подъехал и нас забрал и завез также в... Отель. Поэтому инфраструктура есть. Mm -hmm. То есть и дискотеки, и торговые ряды, и а вот на, на экскурсии уездили? Нет. Я знаю, нас такая была история с экскурсиями, вернее, не самими экскурсиями. Да, экскурсии мы не брали. Почему? Потому что мы поехали туда отдохнуть. Ну, я уже много где была на экскурсиях, уже не первый раз мы в Египте поэтому экскурсии не брали. По этому поводу, да, мы с гидом немножко поконфликтовали. Почему? Потому что гид настаивал на том, чтобы мы взяли экскурсию. Вот. он очень сильно намекал чтобы мы, что мы должны взять но вот хочу сказать вот всем телезрителям, всем вот моим туристам буду говорить отныне, что хотите брать экскурсию, да, пожалуйста у э, гидов ну, нужно брать экскурсию, потому что это безопасно чем вот взять где-то на улице если не хотят туристы, это не обязательно, мы не обязаны брать экскурсии, то есть захотели просто прилететь в отель отдыхать будем отдыхать в отеле, и не никто не должен вот, заставлять. Ну, конечно, Поэтому... иногда они, так сказать, перестарались свои. Да, да они перестарались. Так... Они не знали, uh -huh. наверное, что я работник туризма. Я так прикинулась туристом, который ничего не знает. Вот начали давить. Да, ну конечно, да. начали давить. Я потом сказала, что, вы знаете, я эту всю кухню знаю уже, и вы не обязаны вот. Поэтому, но это такое. Не брали экскурсии в этот раз, потому что в прошлый раз вот брали мы дайвинг. Да, в прошлом году. Да, я погружалась. Это была отдельная история. Я боюсь очень сильно вот плавать с маской боялась. А плавать с маской. Никогда вот была до этого э, два раза с семьей и просто плавала без маски. Да? да. Потом была в прошлом году в информационном туре и на шестой день мне вот как-то пелена упала на глаза, что я должна погрузиться. Или сейчас, или никогда. Вижу Цель, да, Все, на меня весь информационная вся группа смотрела. Да ладно, Танюха, ну ты же боишься. Я говорю, нет, я должна. Все, я перебрала свой страх. Вот. я теперь всем туристам это говорю, которые говорят, мы боимся вот плавать. Я говорю, это все в нашей голове, вы должны перебороть. Я переборола, я пошла первая погружаться, это, и это было очень легко, вот, давить намного легче мне, чем плавать с маской, с трубкой. Но сейчас ты уже и с маской трубкой тоже плаваешь. Да, плавают, конечно, да? сразу я погрузилась, сразу поняла, что это, ну, не страшно. И тут же мы же там переоделись, на, на кораблике плавали тоже с погружением, и на кораблике был э, э, вот тоже uh -huh, снорклинг, снорклин, uh -huh. да, поэтому я тут же, ну я если значит, честно я... тоже с тех туристов, которые нет, я плаваю э, с маской, ну, знаешь так, или в жилетиках, или так я держусь за понтончик и рядышком плаваю, вот, но погружаться как-то тоже не вот, знаю столько раз не вот решалась, вот поверьте мне, Лен, потому что оно реально намного легче, дышится намного легче, и когда вот вы видите вот этот пол, да, ну, то есть пол, от дно, вот. вот, эти все рыбки плавают, я там к одной рыбке даже дотронулась, ну, это угу. классно, намного круче. Ну, Тогда... и красивее, если ты просто... Ну, да, том, конечно, да, да, да, да, ну, то есть вы в этой, во всей среде. Вот, поэтому у меня в этот раз тоже э, что-то начало бояться. У меня сын взял меня за руку говорит, мама, э, пошли, я тебя буду держать за руку. И вот он меня вот в этот раз у -у. тоже переборол. Десять лет. Десять <смех> лет. <смех> и да. Причем, да, он прыгал, погружался. И, ну, Но на нравится. самом деле, уже если едешь отдыхать на Красное море, то, мне кажется, грех просто не поплавать, как минимум, с маской. И действительно, для тех, кто боится, очень часто в отелях есть жилеты, которые можно... Ну, они по-разному бывают раньше, как-то были бесплатные, сейчас иногда они стоят какую-то там сумму небольшую, и можно себе комфортно поплавать и посмотреть всю красоту. Ну, а для более смелых, как Таня, ну, или, возможно, вы уже тоже дайвили, возможно, не только, скажем, в Шарм-эль-Шейхе, а еще в других местах, то пишите нам об этом обязательно, ваши впечатления, и, как, скажем так, вы боролись ли страхом погружения, или все-таки наоборот было такое рвение, что... Ну, скажем, обязательно должен погрузиться. Но у нас небольшая будет пауза, и мы вернемся буквально через одну минутку. Оставайтесь вместе с нами.